Некуда печный на завтраке. на да? все сыты. Все завтракаем. Ну, пришел другой. Да. Сейчас будем завтракать. Два. Два. недоволен. Угу. Угу. Ну <смех> mm -hmm. так, давай. Ну ты вот этот наглый, mm -hmm. он уже все съел. Ну что ты, куда он придешь ко мне теперь? В кадр. Yeah. Смотри. вот тебе где, вот тут. Ну, вот сюда, не туда смотришь, лопух. Сюда смотри. Вот тебе лежит. Да он не видит черный хлеб, мне кажется. Yeah. Он привык белый. Mm -hmm попробуй этот вкусный тебе понравится Оля любит такой <смех> uh -huh. ты прямо uh -huh. хочешь ко мне uh -huh. да? uh -huh. ну, давай этому что-то тысты мы великие актеры тряпку муж там скинуть с этого а то у меня там она везде в кадре ну значит это тряпка должна быть в кадре хорошо она была уже а. ну иди сюда ладно я тебе уж так и быть прямо уже вообще Принёс. Нет, он хочет ко мне лить. А ты ему изюм, что ли, давал? Нет, он что-то там нашел и ищет Да он изюм там катает Да вот, куда ты делся? Артист Мы великие артисты Мы танцуем день за днем Ну, поем? Поем? Ну, поел, теперь спой давай. Чевик, артист, ты куда? Я ж тебя не трогаю, милый. Mm. Ну. ну, это что, это ручной. у тебя за хвост. Ручной, иди за хвост. Он любит быть на съемках. Видишь, он снимается. Снимается. Он артист. Молодец. Еще разговаривает. Молодец. Демонстрирует что-то. Он артист. Мой главный. Главный мой артист. Ну куда ты так поскакал? Все да, артист. Артист. Мой. Фильм о воробьях. Из жизни воробьев. Воробье. Жизнь нашего воробья. Домашнего воробья. Ну все, ушел к соседу. А нет, все пришел. А воробьиные яйца можно есть? Конечно. Песни, ну пой. он, там... Кой Поговори, чтобы он снес нам немножко воробьи Снеси нам пару. Да. И у нас будет воробьиная ферма. ой Тут уже который круг делает. Ну, а что а? Он тут хочет? Не пущу. А так -а. не улетает. Он, он прижился здесь. Опа, поворот Черненький хребец. А это какой-то другой, мне кажется, О, да. это из молодых. Это черный хлеб здесь. И он таскает его за собой. Да не бойся, не бойся. Какой. Давай, М -м? давай, давай Да у тебя полный рот, слушай что ты пришел? На <свист> <свист> О, вас двое Зонтик мешает снимать Ты не можешь снять зонтик отсюда? Ну хорошо, вот они вот здесь будут вот, смотри, видишь? Ага, давай туда вот. Ну, да. Ты самый смелый. А ты вообще рот закрой. У тебя уже рот не закрывается. Слушай, он что-то набрал, по-моему, действительно у него Ну что, красавчик. Вот, правильно, бери это. На. Ну, научился, что ли? <с reveal> <response> mm -hmm. Называется дрессировка? Да, да угу. Дрессированные тебя... воробьи. Дрессированные воробьи. Ну что, наелись? Нет да, еще? Жалко, ну ты жадный. Жалко уйти-то. Жадный ты какой. Палец меня кусил. Да. Да у них полный рот. Да. Да. Ну что, все, а ты нахохлился? то чего? Все наелся? Ну, хочешь дам тебе так? Бесплатно. На, держи. Ну, неси. А yes. оборона все таки смотрит. Да. И не дает покоя картины. Масло. Ну что, команда? Это Аманда.